Я приветствую всех, кто смотрит меня, кто смотрит эфиры Яснополя и мои, эфиры Осипова Людмилы. Сегодня у нас начинается большая, очень интересная тема, связанная с полями человека, с телами человека. И, казалось бы, книжек написано, и, в общем, достаточно все, много кто про это в курсе, но начну с самого простого. Когда человек говорит «я», что он подразумевает? «Я» — это кто, это что? Я спрашивала достаточно много раз это у людей, и если обобщить, то в первую очередь «я» современного человека — это его разум. Что я думаю, что я решил, что я придумал. Потом еще присовокупляется тело. Если уже мы говорим про душу, про эмоции, про чувства уже сложнее, кто-то признается в том, что он что-то чувствует, кто-то не признается, но это тоже наше я, это тоже мы, это, это часть нас, которая, ну, мне кажется, достаточно неразумно отвергать. Люди, которые отвергают душевную, чувственную, эмоциональную сторону себя, они не перестают чувствовать, они лишают себя возможности осознавать и ну, выбирать свои чувства. Получается, что какие-то эмоции, э, переживания начинают управлять решениями человека, человек продолжает считать, что он очень грамотный, разумный, простроенный на самом деле. Может быть, он в пять лет испугался и потом всю жизнь занимается тем, чтобы э, защититься от того страха, который э, когда-то испытал. И происходит это только потому, что он его не осознал. И вот это не осознание, но выбор считать себя сильным и таким э, разумным, э, да, и отвергание своей эмоциональной, и чувственной сферы, оно как раз может давать очень странные истории. Ну, например, э, мама зациклена на деньгах, э, было. У ребенка было много всяких примеров, когда мама вела себя нечестно. Ему это не нравилось, это не нравилось окружающим. И там мальчик, вот у меня достаточно близкий пример, мальчик там в детстве решил, что я не буду как мама, деньги, ну не стоит из-за денег так себя вести. В результате он недалеко ушел от мамы, потому что это детское решение, оно потом не было переосознано, да, вообще причина этого решения – и человек всю жизнь начал, ну, начал бегать от денег и, в общем, очень много лет этим занимался, что деньги тлен, деньги неважно, вообще я не буду зарабатывать деньги, потому что а, это что-то, не знаю, там, ненужное, неприличное, некрасивое и так далее. Это такая же точно зависимость, как была у его мамы, только он поменял э, свою полярность, да, он посчитал, что вот он сделал что-то по-другому. С точки зрения каких-то поступков, да, ну если она там все к себе притягивала, он, он все отталкивал материальное. Но смысл от этого не изменился, человек остался зависимым от денег, вот, э, со всеми вытекающими, с приблизительно похожими последствиями, хотя вроде бы выборы были разные, поэтому... Душа и чувства, эмоции это тоже я, это тоже мы. Ну, и еще есть у нас дух, вот, который самый э, трудно осознаваемый, потому что он находится, ну, у его полномочия, он находится выше, дальше, э, проще всего с телом. Оно вот оно у нас, вот оно в любой момент можете себе пощупать, вы его найдете. Даже с умом сложнее, где он у нас там, как он у нас там устроен. Это только наши придумки. Нам сказали в школе, что это в голове у нас ум, да, вот мы как бы вроде бы, да, мы здесь себя осознаем, здесь мы думаем, вот. Но тем не менее я абсолютно уверена, что мы мало понимаем про то, как наш ум устроен. Вот. И, Душа находится выше, поэтому э, очень много всяких проблем, это сейчас не про вас, это я рассказываю просто опыт, очень много проблем люди себе бывают, наживают только из-за того, что э, когда-то запретили себе куда-то смотреть, что-то чувствовать, э, чтобы, например, не было больно еще раз, так. да. да? Или не было страшно, или не чувствовать себя беспомощным больше никогда, я больше не буду чувствовать, и все хорошо, я такой умный, разумный, молодец. Вот. Ну и дух находится еще дальше, еще выше, это э, отдельная большая тема, где-то мы касались уже с вами этих вопросов. Так вот, по телам человека. Начали мы с того, что такое «я» и что такое тело, наше тело человеческое, да? Ну, вот опять, с физическим у нас все более-менее понятно, хотя я вас уверяю, здесь потрясающе много открытий вас может ожидать, если вы глубже войдете в понимание того, кто мы есть физически, физиологически, как все работает. А познавая малое, мы познаем большое, познавая большое, мы познаем малое. Познавая свое тело и себя, почему познать себя, да, и познаешь весь мир, потому что... То, как устроено наше тело, на тех же принципах построено, и мир построено, как, как взаимодействуют между нами, между собой системы, органы нашего тела, точно так же планеты, люди, может быть, цивилизации, галактики взаимодействуют друг с другом. И дальше мы же не знаем, как далеко еще уходит вот этот принцип отображения, да, большое в малом, там, в микроуровень, макроуровень. Так вот, сегодня я бы просто хотела сделать такую вводную лекцию на эту тему и крайние наблюдения. Вот у нас сейчас только закончилась поездка по священным местам, в Инстаграме об этом достаточно подробный отчет. Мы были в Екатеринбурге, мы были в Клунгурской пещере, на Аркаиме, немножечко полазили по горам. Конечно, охватить ни за одну, ни за две, там за несколько лет нельзя охватить наш Урал, только Урал нашей Великой Родины. Но тем не менее мы к этому прикоснулись. И в поездке были, собралось достаточно большое количество людей, разных дети, взрослые, кто-то ближе, друг с другом знаком, кто-то дальше. И поскольку места очень поточные, очень ресурсные, то невольно мимоходом какие-то наблюдения делались в частности сегодня я делюсь с вами наблюдениями по по телам человеческим потому что ну, вот наше ближайшее тело эфирное да, оно плотное такое оно регистрируется современными приборами все эти там приборы аула -Ау кирлиана да там то есть физически оно регистрируется и это давно известная штука, я не открываю Америки, то есть оно достаточно плотное. Его при минимальной тренировке тонкопланового видения, если вы хотя бы немножко там что-то практиковали, оно первое начинает видеться, его просто начинает быть видно, ну, у тех, у кого оно есть. Или у кого, вернее, оно ну, более-менее хорошо проявлено, наполнено, насыщено, потому что бывает очень по-разному. Так же, как физические люди по-разному следят за телом, также и с тонкими телами. Так вот, в поездке а, были, а, мы наблюдали, за, были люди, у которых было только три тела, то есть кроме физического еще три тонких оболочки. А, в среднем, вот среднем под тем, кто вот, был с нами в, в этом путешествии, это было 9 тел. У некоторых было 10, и а, был такой, а, у нас интересный человек с 12 телами. А, по, кто слушал наши эфиры, связанные с как раз, с этапами познания, с, это привязанные к телам, то в общем у, вот что понятие человек, человек это 9 тел. У некоторых народностей, у некоторых людей в среднем бывает семь тел. Это более такая распространенная история, да? И ну, что такое три тела? И это самые-самые только плотные оболочки, есть астрал, эфирное, астральное и, первое, и ментальное все. То есть с таким человеком говорит там, о совести, о духовности, о каких-то там тонких материях, о чувствах, Ой, а вот ты вот почувствовал что-то, а вот тут вот, ты почувствовал, а вот, почувствовал, для человека это не просто неприятно, вообще непонятно, о чем, о чем с ним разговаривают ему нечем почувствовать, нечем зарегистрировать, не наработаны те тела, либо потеряны а, в результате каких-то событий его жизни, да, потеряны тела, которые в среднем, по крайней мере, на территории Матушки России, еще раз повторю, среднее арифметическое около семи тел, при том, что бывают и три, при том, что бывает и 10, бывает и 12. А, вот эти вот средние Делить тел, я хочу сказать, это большая роскошь. Вот мы в поездке в, Екатеринском, в Екатеринбурге в музее художественно-изобразительных искусств. Там был зал европейской живописи. Там великолепно. Там была выставка Репина. Вот, с его учениками, потрясающие полотна, просто насыщенные энергией, светом, ну, это вот, дальше просто будут междометия бесконечные, вот, и там очень хороший, потрясающий по насыщенности качеству полотен русский большой зал, представленный, ну, по времени, достаточно широким периодом. И а, наверху там есть зал а, европейской живописи. И вот в очередной раз мы это в Третьяковке очень ярко видели, что европейская живопись не все, конечно, но больше полотен более темных и а, каких-то странных деформированные лица, деформированные черепа, какие-то странные а, негармоничные пропорции. Раньше мы думали, что это связано с тем, что. А, Почему-то разучились люди как-то изображать человека, да? но когда посмотрели, что нет, похоже, это про что-то другое. А территория России, то, что сейчас называется Россией, как уж она там называлась раньше, сколько у нее было названий, но сейчас мы это знаем как Россия вот там СССР, Российская империя, ну и дальше там века куда-то уходит, эта территория в гораздо меньшей степени была подвержена каким-то ну, разрушительным действиям на человека, в результате чего человеки деградировали и, ну, в общем, как раз приобретали массово, некие деформации черепов, тел и так далее. Почитайте, вспомните классику а, там, этих Гюго, а, Титаник, Титан, а, Титан, а, это, как, ну вот революционер-то все изображал, товарищи, финансист а, вылетел из головы, я все время тут читала полное собрание сочинений этих товарищей, там очень много всяких деформаций тела, они вплетены в сюжет в этих книг, да, что как бы нормы. там, я помню, в каком-то, где там мальчика из него сделали вообще какого-то урода это было, их выращивали специально, чтобы потом зарабатывать деньги. А, и вот, и когда, допустим, в Третьяковке, ну, то же самое мы бы видели в Екатеринбурге, русский зал, светлые, гармоничные лица, картины светятся, лица излучают ну, какую-то духовность, и в европейском зале не, не только ничего не излучается, да, но еще это какое-то, ну, диспропорциональное, там, раз, там, раздутые головы, там, ну, не буду в это углубляться, кто был, тот знает, кто не был, рекомендую, потому что это вот, даже если <смех> с очень большим пиететом к европейскому искусству, это вдруг начинает чувствоваться. Мы живем на территории, которая, где человеческого, духовного, душевного сохранилось больше. Я сейчас говорю это не как, знаете, как это эзотерика или какая-то мистика, это факт, который в том числе отображается в полотнах наших художников, это отображается в иконописи очень ярко. Смотрите русскую европейскую школу. Огромные отличия. это отображается, если говорить вот сейчас здесь, и сейчас то, что мы увидели, в количестве и качестве тел. Потому что а, уже а, восьмое тело, да, это а, тело совести или этики, вот само понятие этика, наверняка вы сталкивались в своей жизни, это неэтично, чего сказал, зачем, какая что-то, то есть как бы для многих это понятие вообще абсолютно абстрактное, ничего не выражающее, нет этого тела, нечем регистрировать. И сегодня мы проговорим немножечко о физическом теле, нашем физическом теле, нашей самой плотной оболочке. Дом души, дом разума, а, то, то самое, что никогда не врет, очень кратко и основное, потому что а, сегодня, еще раз повторю, мы начинаем а, серию эфиров, где каждый раз будем рассматривать одну из оболочек, одно из тел, а, как и заодно я предлагаю, а, чтобы это было еще и полезно, каждое... На этот эфир будет являться неким вложением в выстраивание, выглаживание, восстановление, наполнение силы светом того тела, той оболочки, которым будем с вами заниматься. Сегодня у нас, еще раз повторю, физическое тело. В нем очень много открытий и медики, биологи, те, кто в институте изучали например, как все устроено, очень часто, когда я с ними начинала говорить не вот по учебникам или по специализации, как они а, привыкли, а ну, более глубоко просто задавать другие вопросы, да? не те, которые вот простроено уже какое-то понимание, а немножко с другого бока. И, ну, и начинаются открытия, буквально один шаг в сторону и начинаются открытия. Ну что мы можем сказать? У нас есть руки, ноги, голова, внутренние органы, железы внутренней секреции. По железо внутренней секреции, как энергетическим центром а, нашего тела, помните, эпифис, гипофиз гамг, а, древний мозг, находящийся в центре, вот здесь, вот, да, вот, а, отвечающий за, ну, буквально управляющий нами, вот эти малюсенькие, по сравнению с а, полушариями, головного мозга, малюсенькие такие а, горошинки, а, в, которых, а, в которых упал в гигантское количество функций, не факт, что мы их все знаем, не факт. Точно так же, как ученые, не факт, что мы знаем все аминокислоты, из которых мы состоим. Или все гормоны, которые вырабатываются, или все ферменты. Ну, около такого количества вот ферментов печень вырабатывает. А, например, в священных книгах сказано, что вы гораздо больше, их гораздо больше. Сейчас не буду по цифрам вам тень на плите наводить, можете сами посмотреть. Если сравните, что написано в учебниках о количестве ферментов вырабатывают печенью, и почитайте, что говорится в духовной литературе, там эта цифра... Ну, на порядок как минимум больше. Просто многие до сих пор не изучены, не описаны. Поэтому время от времени с вами наблюдаем революцию в медицине. Да? Потому что, о, все, это, это вот белую смерть отменяем, все нормально, возвращаем этот. Теперь вот это плохо. А это очень детская позиция, потому что наш организм потрясающе мудр, а, невозможно померить, как бы, есть люди, которые умеют чем-то мериться, но мне кажется, невозможно померить мудрость тела и мудрость э, разума. Ну как, это разные вещи, да. А, но тем не менее, если вот просто э, подумать, у кого ресурсов больше, я бы сказала, тело ресурсов больше, каждая клеточка. Вы знаете, да, что то, что наш организм на, воспринял, какой-то опыт, какое-то знание, какое-то ощущение, понимание, навсегда остается с нами. Ну вот эта история про то, что один раз научились ездить на велосипеде, можете много лет не ездить, вам не надо заново учиться, вы сели, поехали. Когда-то вы попробовали что-то, единственный раз в жизни, прошло много лет, вы все забыли, ваше тело раньше вас вспомнит о том какой вкус или какое ощущение, там, нравится вам или не нравится та или иная пища, нужна она вам или нет. Более того, тело наше обладает знанием, памятью, как прошлого, то есть тело ничего не забывает, каждая клеточка является ячейкой хранения информации, которая, причем, не только нашей личной, которую мы в этой жизни, вот как-то мы обучали, что-то мы там кушали, например, или там физическую нагрузку какую-то делали, или плавали, или что-то чувствовали, переживали, все это в теле сохраняется навсегда. Более того, наше тело помнит опыт наших прошлых воплощений, и вплоть это появление родинок, Да не просто так, а связанных с чем-то, когда-то что-то было в этой зоне какое-то повреждение и в этой жизни а, проявляется например родинка или родимым пятном, Но еще и наше тело помнит будущее. Вот когда и бывают такие люди, которые там ясновидящим экстрасенсом, друзья мои, Подходим к зеркалу, смотрим на себя, желательно не только в лицо, но и на все свое тело, и, в общем, вот здесь, вот, вот, вот собственно, вот это все – это личный наш а, ясновидящий, экстрасенс, целитель, знающий о нас, о наших предках, о родовом потоке, о прошлых воплощениях, о будущих воплощениях, абсолютно все. А, сложность в единственном. Да? А, когда нам кажется, что я это разум, а разум он любит заморачиваться, куда-то все время бежит, где-то в... разум, обратите внимание, он любит а, не находиться вот здесь, в себе, да? а куда-то убегать, не знаю, там, на работу, в отношениях, в кино, в книжки. Какие-то мысли в прошлое очень любит разум возвращаться. Кто-то в будущее, наоборот, очень любит. Хрен редкий, не слаще. Хоть в прошлое, хоть в будущее. Это есть некое пережевывание пищи, переваривание того, что либо еще не случилось, либо уже произошло. А если мы потрудимся, и прямо сегодня, прямо сейчас мысленный свой взор... Прям прочувствуйте свое тело, вот как вы себя сейчас ощущаете, что у вас где происходит, может где-то что-то перегрузилось, может где-то что-то устало, или наоборот, где-то бодрость, или везде одинаково, Но ну, вообще так не бывает, но предположим, вот. И Вот просто мысленным взором, своим вниманием, с любовью и уважением всяческим. Просмотрите, прочувствуйте свое тело. Это вообще практика, которую рекомендуется делать каждый день или хотя бы каждое утро. Можно еще не встав с кровати, многие же любят, ну так вот, хотя бы пять минуточек еще полежать. Я практически ну, не встречала за свою жизнь людей, которые прям с наслаждением. Вот только проснулся и поскакал. Все равно есть такой перетекающий момент, да, переключение. Из сна в бодрствование, который достаточно ну, мягкий. Некоторые прям себе, например, час выделяют, чтобы перейти грамотно, перейти комфортно из одного состояния тела, сна в состояние бодрствования, чтобы потом уже бегать, прыгать, быть шустрыми и эффективными. Так вот, вот это просматривание своего тела изнутри и снаружи. Просто внимание. Дальше уже зависит от ваших навыков. Можно сразу себя сфотографировать целиком. Так, ну это навык, да? Он нарабатывается раз. Здесь то, здесь то, здесь то. Люблю себя, там что-то подтянули, там что-то полюбили, там что-то поддержали. А можно это делать немножко, так знаете, смакуя. Ничего не пропускать, потому что голова это тоже часть тела. Вот, можете начинать с головы, можете начинать со стоп, два рекомендуемых пути, ну, творчество никто не отменял, дело ваше, вот, и прям у вас есть суставы, связки, мышцы, кровеносные сосуды, лимфатические, кожа, могла что-то еще пропустить, там много чего еще, все по-разному называется, да, ну, вот ключевые системы, там, нервные системы, и вот если вы проходите своим вниманием как хозяин, у кого, представьте себе, что у вас а, земли назначения, например, в собственности, да, ну гектаров так 20, а, даже если у вас есть там работники, время от времени, чтобы понимать, что происходит а, на этой территории, ее визуально не видно Поправьте меня, но, ну, по-моему, да, 20 гектаров достаточно, чтобы уже уйти за горизонт и чтобы понимать, как в вашем хозяйстве идут дела, время от времени придется проходить или проезжать и смотреть, там, что растет, что не растет, напал вредитель, не напал, что-то где-то пересеять, что-то где-то прополоть и так далее. А, вот, бывает 6 соток, то да, не, не, не всегда успеешь усмотреть, что где происходит. Потому что каждый день все живое, что-то происходит. А представьте наш организм, а в нем не 20 гектаров, в нем настолько много всего Она умещается, и все разное, все обладает своим разумом, друзья мои, каждый орган обладает своим разумом. Ну... Я надеюсь, никого не шокирую, и скажу, что в общем, с, с, с организмом можно разговаривать, и даже голос э, у, у разных органов э, по-разному, ну вот как человек, да, этот такой, этот такой, этот, этот шустрый, этот медленный, этот там, задумчивый и так далее. И вот если вы будете вот так, знаете, вот как хозяин больших угодий, которые есть ваше тело, где много чего происходит, будете просматривать свое тело сверху вниз, от макушечки до стопы или наоборот, заглядывая в каждый уголочек, и где, если кто-то пожаловался, там, не что-то там не так, он может заболеть, потянуть, или нет ощущений, или ощущения, например, холода, дискомфорта, тяжести. Ваш какой-то работник, какой-то ваш орган вам сейчас пожаловался, сообщил, ну что-то мне как-то вот, что-то я перегрузился, да, или что-то мне не хватает. И а, даже, вот знаете, по себе, когда вот на работе, м, просто если руководство время от времени человек выслушивает, подчиненных, выслушивает, даже если не всегда делает правильные выводы, но, ну, или какие-то действия, да, сразу, например, делают, но даже если вас выслушивали, это уже делает ситуацию, ну, что вот кроме вас кто-то еще понимает, вас, ну, вас уважают, вас ценят, с вами идет какое-то взаимодействие доверительное. Вот наше тело, наши органы точно так же, точно так же. Вот по-хорошему я рекомендую, знаете, вот не спешить, потому что у меня есть навык многолетний, я это делаю быстро, но иногда, особенно если вы это не делали или давно не делали, вот Прямо можете прилечь, единственное, что можете уснуть. И пойти начать разговаривать со своим глазами, ушами, зубами, горлом, легкими, сердцем, позвоночником, суставами, мышцами, связками, сосудами, кожными покровами. По-хозяйски, с любовью, что вам не все равно, вы не только эксплуатируете, вот разум побежал, а тело пусть уж как-то там, как, как поскочит и какая разница, да, как эта машина. Есть люди, которые ездят на машине, ну, как вот просто убивают, да, потому что мне надо сейчас быстро доехать, а что с машиной потом будет, мне плевать, я хочу сейчас быстро куда-то попасть. Мы все понимаем, наблюдали, я помню, как человек еще там 15 лет назад только-только первый купили из Германии Вольво, там какую-то самую навороченную для шефа, а водитель шефа бывший военный, он убил эту Вольво за поллета. Там движок, я не помню, что все что невозможно, там ресурс прочности... Ну, понимаете, он такой то ли десантник, он там бывший, или что -то такое. Короче, он просто вот он на, на, на максимуме, да, он там летал на каких-то бешеных скоростях, там же так, так же тормозил, там за пол лета убил движок. Вот, поэтому как можно что-то испортить, так можно и починить. А починка начинается с уважительного, доброжелательного такого внимательного отношения с любовью, хозяйского отношения к своему телу. Прилегли и все-все прошли. Прислушались. Внимание направили. Что значит разговаривать? Не обязательно разговаривать, да? Можете разговаривать, если любите. А можете просто внимание направить слушайте. Так, тут ровно, тут хорошо, тут тепло пошло, тут прохладно. Здесь ничего. У тебя точно все в порядке? Я тебя люблю, ты мне нужен. Там, не знаю, там... Сосуд или суставчик, там ты мне нужна, я тебя люблю, ты часть меня, мы едины целое, все хорошо. А где внимание, там работа, туда направляется энергия, наш организм самостоятельно вырабатывает. Помните, там начали, начали про то, что ферментов и гормонов не факт, что сейчас мы все знаем про себя, да как это все работает. Гигантские ресурсы саморегуляции, гигантские вот эта практика. И наш сегодняшний эфир я посвящаю тому, чтобы вы вспомнили, или кто первый раз вдруг услышал, просто сделали это, поговорили, почувствовали свое тело, полюбили каждый уголочек, каждую клеточку своего тела. И ну, если вы это сделали с таким уважением и благодарностью, потому что ваши там свершения, деньги, не да, знаю там... Счастье, любовь, там, страсть, успех, реализация возможно, только до тех пор, пока у нас это тело есть. Если мы чего-нибудь там сильно накосячим, придется начинать сначала и опять агу, опять вот это вот пока воплотишься, потом пока научишься разговаривать, шевелиться, двигаться, соображать, пока доживешь, что сам собой можешь распоряжаться. Вот. Уже некоторые умудряются подозносить а, свое тело, и в общем, наша песня «Хорошо» начинает сначала. Поэтому никогда не поздно. Любим себя. Сегодня под себя мы понимаем у нас первое тело, наше физическое. Любим свое тело. Проходим по-хозяйски с любовью каждую клеточку, каждый уголочек, каждый суставчик. Кто любит признаваться в любви и такое, ну, не зажимайте чувства, выдайте себе этих чувств побольше, но не забывайте про обратную связь. Ну вот. Вообще только про физическое тело можно целую серию снять, и это будет, я уверена, очень увлекательно. Но сегодня у нас было общее. Тело очень мудрое, знает все, прошлое, настоящее, будущее в наших клеточках, вся информация, все родовые а, нюансы, вся сила рода в нашем теле, а, память, мудрость, информация, а, ну и возможность что-то еще делать, творить, придумывать все в нем. Любим себя, любим свое тело, просматриваем, наполняем теплотой, любовью и благодарностью каждый уголочек, и да пребудет с нами сила и счастье. С вами была Дмила Осипова. Пишите вопросы. В следующий раз у нас будет с вами эфирное тело, Тоже очень интересно. До новых встреч. Всего доброго.